Ох, инвестиции для чайников 15 ошибок топ самых лучших ошибок начинаем первое инвестирую в криптовалюту это будущее думаю вкратце тут нечего рассказывать но в принципе напомните мне в комментариях чтоб я поставил тайм-коды все пожалуйста спасибо ну там лучше вам лучше себе чай для чайников то есть сам подробнее криптовалюта это у нас интернетская валюта как у вас там гривна доллар и рубли как цексанский белорусский понятно что сейчас криптовалюта сейчас упала потом выросла то есть она не считается с долларом у них разные аспекты раньше думал одно а теперь другое. думаю другое поэтому я считаю что биткоин сейчас уже как-то освободился вот когда доллар упадет то есть уже не буду доллар тогда в принципе биткоин будет источником ну ли что будет источником напиши комментариях так вторая уже тема давайте по быстрому инвестиции в акции сейчас такие глобально потом будут что выдумывать например такие старые забытые проекты например сейчас спойлер это про картинки можно зарабатывать на картинку миллионы долларов НФТ Я записывал ролик по этой теме, поэтому кто курсит, курсе там молодец В общем, про в акции В Украине там монобанк скоро добавят Так что и в Украине не волнуйтесь, будет Будет там, зарабатывать на компаниях, которые делают там мобильные телефоны Там говорят нам нужны деньги, сберем вам деньги А через месяц вам отдадим Там только у нас сбережения, там банк У них есть свой банк В общем, там такие механизмы что в принципе заработать реально переходим к третий способ давайте уже начнем этот вот зарабатываем на картинок там миллион говорили, что можно просто вбиваете сайт info или где-то там они говорят в принципе легко легко найти вот info скачать ой скачать игра не игра а купить и даже не купить. Инфт Сайт для продажи картинок. Там делаешь свою картинку. Такую хорошую, там, не знаю, офигенную, если ты реально творческий человек, может там замазюкать. Ну, нарисоваем вообще прикольную вещь, то в принципе тебе туда, потому что ты именно сможешь мело заработать. Попытайся. Так, давай уже четвертому. Инвестиции. Зима весна, лето, осень, коротко, я так хочу, почему бы нет, зима, как по мне сейчас доллар падает, поэтому покупаем доллар, это, это, конечно, самая прикольная схема, то есть вы сохраняете свои сбережения на эти четыре, как на русском, а так как на королевском полуроку, там, природные у вас э, свойства, в общем, зима, понятно, что доллары, сейчас у нас зима заканчивается, зима, весна, подготовка к чему-то, возможно, хайп, поэтому покупаем, де... покупаем проекты. Это дополнительно считается. То есть там вышел шанс, там был Спиннер, помню, думаю. покупаем Спиннер, продаем через ваши магазины. Некоторые останутся, подарите своим друзьям. Ну, классно. ж. А потом останутся еще потом в будущем подарить или или это невыгодно будет потом возможно вы будете делать конкурс там вы должны создать еще и страницу какую-то там станет сети инстаграм тикток самое прикольное стали сети для такой конкурс раздачи пробуйте тикток там стрим делаете в тиктоке офигенно будет вот и тем самым вы продаете разрушаете город там там с доставкой с комиссией, там там, сейчас что будет них? кто его знает, я не знаю, ёлка, супер ёлка, большая ёлка, сори, большая ёлка, в общем, попробуйте. А, пятый способ, я хоть не запутаюсь с способами, ну ладно, в принципе, добавлю там У нас 15 способов, можно 16. Там... Давайте дальше. Зарабатывать э -э на своем хобби. Потому что я вот снимаю ролики, я еще не зарабатываю, потому что не вложил ни одной копейки. Потому что надо уметь еще на своим хобби. Прокачайте прокачать свое хобби, потом уже вкладывайте. И проанализируйте. И, в общем, все-все в одном. Потому что там капец, вам нужно и прокачать, и проанализировать. Вам нужно все. Просто вот все нужно. Поэтому, прежде чем вкладывать свои деньги в хобби, создай свое хобби, проанализируй. Там, если ты, youtube типа, снимал уже 100 роликов, то это качественный, с монтажом, наверное. Я вот сейчас без монтажа, потому что мне, типа, того... долг, можно так сказать, долг. то что я не снимал раньше, в детстве. Теперь с опозданием, раньше я снимал что-то другое, потом как-то забанили канал, дулили канал, то, что я написал в описании, понятно, что там фильмы... Мультфильмы скачивал, чтобы понять просмотры халтурио. Поэтому будем чисто теперь работать. И даже если мало просмотров, я на это не буду смотреть. Да, наверное, вообще буду пропускать. Комментарии там. Все комментарии на канале буду смотреть. Я увижу любой комментарий, кто напишет, и буду уже снимать. как вот так вот. По душе. Возможно получится. Вот. Поэтому дальше. Шестой способ. Так, я, наверное, пропустил через доллары, да, евро, валютные курсы, можно, можно, вот сказал же вам, зима, ой, забыл про летом, сори, летом тоже можно заработать, то есть доллар падает, потому что покупают на Новый год подарки, поэтому можете, если вы миллионер много, много зарабатываете там, Потому что превращусь в миллионер, но в принципе если вы зарабатываете, то в принципе можете там, там отложить деньги, и все у вас будет, там, зимой, доллары купить, потом их продать, да, можно, вообще-то, любой, 4 там, зима, весна, лето, осень, вот, четыре, три, три, год, в общем, годовой период, вы можете, фон отличный, вот. Вы можете все, что хотите, там покупать доллар когда угодно. Это будет дополнительно, если много зарабатываете. А если мало зарабатываете, то смотрите другие ролики. Это просто ролик для чайников. Ра разговариваю и говорю понятным языком. Если непонятно, пишите комментарий, я попытаюсь объяснить письменно и записать ролик. Фух, напомню мне про тайм-коды. Так, дальше. Шестой или седьмой вопрос, я сбился с пти. Про хобби рассказал, просто сейчас такая мысль, что вы можете, вот сейчас сзади фон да, какой-то, можете клеить обои, можете строить дом, тоже в принципе халтура, но заработать можно. Естественно для чайников, то есть вы можете открыть свою компанию, стать предпринимателем, там у вас будет обои, продавать обои. Скатард, это, на ну, Блин, дело понятно, берете в принципе, легче. Там, на стол, скатард ложите, и, в принципе, выгодно. Ковары продавать можете, там, в количествах. У вас будет, конечно, куча, но вы предприниматели, вы уже будете шарить по этой теме, если можно, вам это штуковый предмет, или что-то такое нравится. Всякое, короче, может делать. Ой, это... Это да, В общем, можно еще с растением там, эффективно занимайтесь, если вы хобби занимаетесь, рисуйте, инвестировать туда, потом уже продвигать эту тему, потом нужно изучить и маркетолог, и предметы, в общем, переходим дальше, восьмой способ, вот, это у нас, э, так, сконцентрироваться, теников банк, да, это российская, Функция можно, может быть в монобанке в Украине будет тоже доступна акция. Потому что в банке есть там и карточка, монобанке есть там тоже карточка. То есть, если человек в Тинькофф банке зарегистрироваться по вашей ссылке, получит деньги. И вы получите деньги. А их достаточно много людей. 8 миллиардов в скором. вот В Украине также же самое, только меньшая сумма, но принцип принципе тоже какие-то копейки. Поэтому можете... Если вы хотите инвестировать там свое время деньги, то для чайников туда, потому что это самый легкий способ, и там непонятно, там нет такой механизма, как, например, Ой. предприниматель. Это такой средний уровень, а самый высокий, так, донести вам пример. Эх, блин, забыл, точно забыл, но я понял, такой тяжелый уровень в разбирали, даже мы его не разобрали, то есть э, открыть свой магазин. Вот это тяжело, потому что магазин самое цикленная Вот если вы изучали, например, физику, потому что легче, э, механика, там куча правил, вот автомеханика, ой, авто, авто э, ядерная физика, всякое такое, это одна тема, да, может быть, пару тем. Потому что я делаю на физику 5-4 темы. А вот механика 20-12 тем. Это много, поэтому магазин тяжело. А вот если стать предпринимателем, возможно, тоже тяжело. Но длинные злобы, это значит легче. Это такое преимущество. Не зря же в интернете такие умные люди сидят и пишут, а я такое читаю и рассказываю. Возможно, вы не заметили. Вот... В общем, переходим дальше. Девятый способ, как я понял. Там, возможно, восьмой проскочил. Давайте девятый уже. Инвестируйте. Куда же там? Вот, есть идея. Но это уже говорится про категорию. Магазин. Снова магазин. Не уверен что он поможет. Но, в общем, ладно. Есть идея, то есть... Вы видите иногда в интернете какие-то клипы, ну там в ТикТоке можно, а может быть настоящие. Вы когда-то задумывались сделать такой же? Да, но там много затратно, но я помню ролик, который с 0 долларов, с 0 долларов сделали клип. Там бит, сам сделал, понятно, бесплатно, там музыкальные инструменты, всякое такое, создал, потому что сейчас уже музыка банится, авторские права там. Поэтому делаете сами музыку, рассказать, вот. И получается бит, потом делать клип бесплатно, там, можно там сделать клип, потом рекламу, если не вкрепить твою тачку, там твой гараж, там, э, твою местность. я могу прям продемонстрировать вам эту штуку, если только вы напишите в комментариях, и я тогда соберусь и пойду, наверное, куда-то там в Лондон наверное как наберите много лайков тогда возможно и я пойду конечно и сниму там клип там попрошу бесплатным, на английском можно можно сейчас на нашей стране бесплатно но там тяжело в сша там добрые люди договориться если конечно коронавирус поэтому как-то пугаются так десятый способ про коронавирус можете заработать на коронавирусе как другие миллионеры зарабатывают там через пропуск Украина-Россия, там у нас платится много суммы, они уже зарабатывают месяц миллионы. Наркотики, которые запрещены. Не знаю, почему не запретили переезды эти Украины-России, потому что они там миллионеры становятся, эти миллионеры. Вот правда, на новостях говорят, потом никто не говорит, правда. Поэтому используйте эту фишку, это очень главное. Вы можете заработать таким способом, добрым. Не говорю, что продавать прямо... Эм... Наркотики, всякое такое А говорю какое-то дело, смысл Давайте одиннадцатый подходим В общем, можно было не переименовывать Потом тайм в коде все написать написать наугад Ну как наугад, как примерно хотя бы Может я там не супер идеал Но в принципе есть идея там только остается создать идеи Значит, инвестиции эм, Сейчас только соберусь с мыслями. Это у нас... Помните, когда вы становитесь уже пенсионером, то мало зарабатывайте Поэтому имейте в это в виду. Инвестируйте в будущее, что потом принесет в будущее вам доход. Там, недвижимость, эко такое. В общем, инвестиции в недвижимость, вот это вот не сказали еще Это самое главное, потому что, когда вы станете старым, пенсионером, вам маленькая зарплата. Вы можете зарабатывать на статьях цен, можете попробовать цен тоже. Так, там некоторые хорошо Может, пару копеек, ну, скажут, там, тысяч, десять, не знаю, примерно. И все летом можно в городе. Поэтому, если у вас будет недвижимость, у вас будет зарплата, вы можете потом э, к старости путешествовать. Можете с возраста путешествовать, потому что молодость всякая а такоя. Можно к старости копить, к старости станете уже миллионером. Я понял не ролик, там работа-работа, станешь миллионером, потом уже, если доработаешься, да, ты станешь миллионером, ты потом в могилу, там всякая какая-то уйдешь. Вот. Поэтому, самое главное правило, это сделать так, чтобы было о чем гордиться. Если вы хотите, не хотите им заморачиваться, а просто хотите, чтобы у вас была пенсия хорошая, то работайте тогда на специальности социальной работы. Потому что будет социальным работой, вы можете отгонять армии, кстати, да, потом можете помогать другим людям, тем самым помогаете своей стране они сажаетесь, стреляете, там всякое такое сейчас идет. Вот так можно пойти. публичного По управление тоже. Ну, Но сама работа того, Помощь людям. Вот я тоже хотел бы пойти, почему бы нет. Ну всякое такое, в общем, точка. Дальше. Нарахай будет 14 способ. или 13 я уже запутался. Там некоторые уже рассказал, без таймкодов тяжело будет открыть свой ресторан. Это как магазин, можно почитать пара это. Инвестиции в свой ресторан. То есть вы можете это почти как предприниматель, но только своими идеями. То есть это ваша идея, и вы инвестируете в ваши идеи. Мы говорили про принима. предпринимателя. Не говорили про инвестиции в ваши идеи. Ваши идеи не в голове. Если они вас мучают, то знак, там, два раз, три раза, минимум два, и, и так дальше. Чем больше, тем лучше. Это, это знак. Например, тачки. Вы вот, вау, вау, любите тачки, поэтому сразу разбирайте, там, хонки, тачки, всякое такое. Можете делать аниме. Возможно, если вы фантазируете, у вас есть мощная мотивация, вы сможете сделать кучу анимаций, но ну, не сам, конечно вы инвестируете в это дело как сейчас наруто стал потому что с помощью того что он таким способом то есть ему было скучно и нечем заняться он днями и ночами делал делал делал поэтому в принципе можете такой способ использовать кто создал наруто найдите автора и проанализируйте его там ролик посмотрите уже ну в общем как-то все потому что как-то длинный ролик а длинный ролик это как то перебор поэтому все пути просмотра самого макс Триск 15 вопрос я вот не сделал да так давайте в конце с своим бумаг Прайм ли в конце фух я понял говорил про обувь но в принципе это одно и то же с предпринимательством в общем сейчас когда кризис что лучше делать инвесторам? Вот это будет полезно. Инвестируйте в доллара Это прям итог. Эх, в криптовалюту. Идите в интернет. Вы можете стать блогером, можете проинвестировать в блогинг, и зарабатывать на этом. Кого там нанять, там, всякое такое уже предпринимателем, в общем, стать. Я не пробовал эту штуку, нужно сначала вывести на волну, точнее, реально годные ролики снимать. Я пытаюсь снять. Сейчас такой ролик. В общем, моя а цель сейчас много роликов снять. Таких. А потом уже снимать с монтажом. Потом уже будут, наверное, часовые. Just потому что их достаточно нормально. Немного, а нормально. И как-то так вот. Даже не знаю, что теперь делать. Тяжелый вопрос, но, в принципе, делом и делаем, ждем будущего. Надеемся. И инвестируем доллары, бискоины, криптовалюты, инвестируем туда-сюда, сюда, недвижимость, ла ла пересмотрите, пересмотрите ролик и поймете о чем я. Всем удачи, всем пока.